Во второй половине 2014 года было принято решение создать YouTube-канал «Магия Дружбы» в качестве единого ресурса, олицетворяющего всю русскоязычную часть субкультуры брони. Проект «Магия Дружбы» создавался для того, чтобы любому русскоязычному пользователю интернета было максимально просто и легко вступить в нашу субкультуру, быстро разобраться во всех особенностях и узнать о традициях, получить ответы на самые актуальные вопросы и ощутить моральную поддержку в случае любых глобальных проблем, которые происходили в нашем комьюнити, увидеть все разнообразие броняшного культурного наследия и бесплатно пререкламировать свое. В дальнейшем этот проект перерос в полноценное творческое объединение. Мы стали заниматься не только сбором пони контента, изучением субкультуры и пропагандой броняшной идеологии, но и создавать свой собственный контент. А кроме канала на Ютубе также вести паблик, вконтакте и Стайк. Я Руслан Насреддинов. именно я основал ТО «Магия Дружбы», единолично составил дисдоки всех наших проектов и собрал отделы для работы над ними. Мне лично удалось примерить на себя функции более 30 должностей: автор идеи, продюсер, сценарист, оператор, режиссер, режиссер дубляжа, диктор, актер озвучивания, переводчик-субтитровщик, переводчик песен, звукооператор, видеомонтажер, дизайнер и веб-дизайнер, девопс, системно-администратор, инженер-электронщик, видеоинженер, инженер онлайн телеканала, оператор прямого эфира, стример, летсплейщик, обзорщик, критик, переводчик статей, SMM, менеджер, модератор, продавец, историк, бухгалтер, даже иногда психолог. В общем, бронекультура дала мне возможность развиваться по многим направлениям. Я очень благодарен ей за то, что она такая большая и разнообразная. За все эти восемь лет моего возглавления ТО магии Дружбы» многое успело случиться. Не всегда хорошее, но наша команда всегда верила в элементы гармонии и по мере своих возможностей способствовала сохранению основных броняшных принципов. Многие простые броняши вступили в нашу субкультуру именно благодаря ТО «Магия Дружбы», Деятели получили пиар и сделали на культурное наследие еще богаче. Значит, моя идея удалась на славу, она работает именно так, как было задумано. Все броняши, кого я спрашивал за последние пять лет, знают ли они ТО «Маги Дружбы», отвечали положительно. Очень многие, даже наши хейтеры, считают меня лидером бронекультуры в СНГ. Но, как говорится, пора и честь возглавлять такое большое количество проектов, да еще и совмещая сразу по несколько должностей в каждом из них тяжело. Я понимаю, насколько важно ТО маги дружбы для русскоязычной бронекультуры. Поэтому решил не прекращать деятельность нашего творческого объединения, а всего лишь перейти с поста главы ТО «Магия Дружбы» на второй план и сложить большинство своих полномочий, уступив место моим друзьям, которые, как мне кажется, способны продолжать деятельность столь значимого для русскоязычной бронекультуры творческого объединения. Да, если учесть все наши проекты, это огромная махина, в которой в большей или меньшей степени участвуют десятки, наверное даже больше ста человек. Нельзя так просто взять и передать управление другому человеку. Передача ТО Магия Дружбы новому главе может происходить в течение всего 2023 года. Я уже буду не главой ТО, а консультантом, помогающим новой команде Тоо-Магия Дружбы продолжать деятельность в максимальном соответствии с основными принципами бронекультуры в целом и Тоо-Магия Дружбы в частности. Мне предстоит детально рассказать о формате всех наших проектов. Заодно я постараюсь выполнить свои обещания касательно контента на нашем YouTube-канале, а также продолжить работу над проектами, которые раньше были заморожены. Некоторые должности, которые я занимаю, передавать не планируется. Например, администрирование сервера «Маги дружбы, а также производство и продажу нашего мерча, представительство на конвентах и ведение бюджета. А нового главу ТО Маги Дружбы» мы будем выбирать на новогоднем стриме. Приглашаем вас принять участие в таком серьезном выборе. Кто будет возглавлять ТО «Магия Дружбы» вместо Руслана Насреддинова, зависит в том числе и от вас. Подпишитесь на уведомления и внимательно следите за анонсами, чтобы не пропустить это историческое событие.